За секунду буду, не, тормози, не не лети так быстро. Думаю, не, на самом деле я тут э, еще... по делам. Вот, меня привлек твой плащ. <свят> По сути, можешь <свят> его снять и как бы идти дальше. <свят> Не, ну <свят> ты такая, да, интересная, с ключом, Конечно, в котором чуть-чуть сердца. Знаешь, мне напомнило, как называется? Досикомые. Поняла, поняла. Скорпион, и скрипун, сей, да, сей, и прочее, хрень и там какая-то, вот. И, какая и <свят> я думаю, блин, это примерно и тоже самое. У меня, помнил, <свят> я вором бутылка. Плащи, хидая, <свят> Скорпион. Как тебя зовут? Я Татьяна зовут. Татьяна? Офигеть. Татьяна с кольцом из ромашек таких. Диа, крутые, кроссовки, Спасибо, Чего, какие банки, подойдешь. Я иду по делам, ищу сотрудника на Сотрудники? Сотрудник? Что, что, заработка? Заработаться в ювелирном салоне. То есть, тебе нужно такое, знаешь, как сказать, это в моем понимании, я, может быть, очень стереотипно мышлю. То есть, знаешь, сутулый, сгорленный такой, Но короче, в таких Мне очках. такое место нужно, что, я думаю, именно такой человек мне только подойдет. У меня просто да. недавно был опыт э, с ювелиром такой... Э, сказать такой замысловатый. Мы отдали чуваку кольцо переделывать. Я на самом деле помолвливаю, вообще представляешь Ты такая Нет. Не, ну я пообщаться. Вот. И у меня есть любимая женщина. мы отдали ему кольцо переделывать, хотя вроде там такой тип, там точка работает, что-то около 30 лет. И он говорит, да, завтра переделаю. Но это, видимо, любимая тема, ювелируешь. И в итоге, короче, завтра мы звоним, не его, ни точка закрыта, короче, ни кольца, Дальше ничего. В нет, но... ничего. Да, знаешь, я бы, в принципе, был спокоен, но вот эти бабские истории по поводу, да. там, они подменят камень. Они да, не так не делают обычно? Конечно, делают, я сама так делаю постоянно. Нет, я не юбилирую в работе, на самом деле, правда, если я юбилирую. Ну, там да, хорошее кольцо то есть и я что-то прям очканул в итоге в общем чел где-то дня через 4 появился там прям нервов потрепали ну забрали все уменьшил но вы вот, знаете поэтому символизирует себе какая-то такая история и, и татьяна конечно такая хорошая с собой знаешь? Лет 20 назад я бы с удовольствием с тобой замутил, но я сейчас бы уже еще эти... очень мало лет. Четыре? Сейчас не актуально. Ладно, Танечка. Спасибо. Я тебе желаю. Всего хорошего. Всего доброго. Пока-пока. Всем удачи. Пока. Ну, типичная, скажем уже привычный образ, э, медитирующий на ходу в да, который идет, значит, то есть в своих мыслях у нее там полузакрытые глаза, вот такие, что, кто здесь? Минуту твоего драгоценного займу, значит, как я и обещал, э, это последний подход. Вообще, заключительный, финальный, последний на этом канале. То есть, из той трилогии трех последних видео с подходами Шамшурина, это последняя, третья, заключительная. Поэтому, те, кто предпочитал все это время смотреть, ждать подходов э, и бездействовать, пожалуй, вам пора уже отписываться, потому что, ну, как бы, Санта-Барбара закончилась. Даже Санта-Барбара имеет свою последнюю серию. Сука, Сиси си женился, я не знаю, или сдох, ну, что-то с ним произошло, короче. В данном случае Сиси Кап женится в ближайшие несколько месяцев. Вот, и для тех ребят, которые выбирают, ну, не просто смотреть, в этих видео я не буду комментировать, как в прошлых, да, то есть в прошлых видео я давал какие-то комментарии по поводу своих подходов. Смысл комментировать, то есть даже если я откомментирую, все равно это будут комментарии по поводу моих подходов. Если вы хотите получить комментарии по поводу своих подходов, кстати, мы сейчас пока шли сюда, встретили чувака одного, который говорит, вот, ребята, я тут вас знаю, смотрю, и мы говорим, здорово, что делаешь? Он говорит, а да я вышел попрактиковаться. Мы говорим, вон идет там замечательная женщина, как раз тут вот какая-то ближайшая, девушка красиво с телефоном разговаривает, иди подойди к ней. И вот, то есть, как бы тот ужас, который он, был у него в глазах после нашего предложения, подойти, он говорит о многом, то есть, и... Мы говорим, а в чем проблема? Он говорит, да я как-нибудь сам своим темпом, своим ходом. Вот как-нибудь сами вы и делаете, ребята. Я предлагаю вам вписаться в другое мероприятие. То есть это наш тренинг-практика. Ссылка на него внизу. Для тех, кто собирается что-то делать, и чтобы мы ваши подходы уже разбирали, а не мои. Мои разбирать не надо. Просто потому что крут, Как-то так. Вот. А второй момент, что еще более важный, я считаю, я хочу напомнить и пригласить тех кто еще не вписался в мой марафон это бесплатный халявщики торжествуйте бесплатный марафон мне надоело смотреть как вы ничего не делаете я решил в течение месяца каждый день выкладывать видео на свой канал в которых я буду это будут короткие видео чисто по существу я буду всю свою программу которая у меня есть только касаемо знакомств буду выдавать ее в виде видео с конкретными практическими заданиями и техниками, то есть для того, чтобы вписаться в этот марафон 30-дневный, 30 целый месяц будет идти, вам нужно э, зарегистрироваться на него обязательно по ссылке внизу, плюс те, кто зарегистрируется будут иметь возможность получать обратную связь, домашние задания будут дублироваться вам, и я буду разбирать э, выборочно людей, то есть давать вам какую-то обратную связь, отвечать на ваши вопросы, обязательно регистрируйтесь. Марафон начнется в самое ближайшее время. Ссылка для записи внизу. Для тех, кто уже решил, что ему нужен тренинг, практика, также ссылка внизу. Все, ребят, увидимся и, собственно говоря, стартуем в ближайшее время. Продолжайте смотреть следующий и уже последний -да -да подход Шамшурина. Ну, ты в автобус да, говорю. Хотел тебя не пускать ловить из автобуса. Нет, нет. Подожди секунду, ты очень классно выглядишь. Спасибо большое, но, если честно, я слышу Когда говорят, знаешь, спасибо большое каким-то тоном, то есть уже сразу не слышно, что сейчас скажут «но» это было «бла-бла-бла». Да-да-да. Слушай, но это же не самое, как, блядь, важное дело в твоей жизни. Спешить? Да. Ну, это процесс вообще. На самом деле, это, короче, я тебя быстро прерву, потому что я улетаю на Томчатку, послезавтра и у нас ну, в любом случае будет возможно. Это 25 миллионов световых лет, да, насколько да, я помню. Смотрите, да? туда они не долетают люди, да? Там, знаешь, в последний раз 13 лет назад Прости, улетел. Прости, пожалуйста, секунду, ты смешной. Ты тоже, хорошо. кстати, такая не черстая. Да. На углу я буду стоять, где, короче, где вот переход и перейдешь. Все, я иду к тебе. Давай. Я вообще рассчитывал, что ты мне это когда-нибудь скажешь, я иду к тебе, подожди, Нет. секунду. Но... Да я убегаю. Сейчас, ну я тебя подружка сейчас подружка. отпущу, но ну, подружка никуда ну, не... Давай не. вот прям сейчас, 10 секунд. Да погоди, ну мужчина, он такой, его когда в рамки ставишь, он начинает... Как тебя зовут? <свят> меня зовут Настя, а тебя Настя, как зовут? Меня зовут Вова. — Вова? — Да. — очень приятно. Давай я Сейчас свой я... номер запиши его. — Конечно, записи. Даша, это вот, даже пойду. не обсуждается, честно. — А ты на Камчатку с концами или чем? Пока непонятно. — А ты, в смысле, отсюда туда в гости или наоборот? — Я здесь и еду туда работать, Там же... Ну, прикольно, наверное. — Да, Вова, давай потом обсудим, пожалуйста. — Ты когда вернёшься? — Подожди, это Ты когда вернешься? Не знаю. — А тебя, ты знаешь, короче, я вот подумал, ты прикольная, классная, да, но... Бля, Камчатка далеко, а я ленивый. А я, ты реально О, клевая. Спасибо. О. Но это нет, да, есть еще определенные причины, которых ты не знаешь и не узнаешь, почему я не могу взять твой телефон. Но вообще, ты классная, короче. Серьезно? Я... Да. Ты будешь первым чуваком, который отказывается взять мой телефон, и... Почему? Это очень круто. Ну, слышишь, когда-то все должно быть в первый Класс. раз. Класс, Волк, хорошая подведня. Нет, успех. смотри, я тебе желаю прям... Добра и бобра, ты секси, шмекси, но. Э, Когда-нибудь там лет 10 назад я бы с удовольствием с тобой замутил. там. Ты знаю, крутой. Ты тоже. пока. Все, пока. Слушай, но ну, опять же, Питер реально поражает меня какими-то своими э, настолько общительными и открытыми женщинами, что это. Ну, то есть.. Все равно тут, тут, знаешь, дело, наверное, не в городе, а в том, что тут концентрация какая-то их повышенная, потому что, блядь, не знаю, девки реально разговаривают, здесь девки просто, переезжают. да, они как-то вот так, ну, здесь очень много такого европейского, да, вот что, типа, бомжи лежат, бухают, что есть какие-то общительные, ну, короче. Ну, это не значит, что в Москве или в любом другом городе нельзя. Но взять. я сразу спешу расстроиться тебя, дорогой телезритель, тем, что если ты решишь, что теперь-то надо ехать пикапить в Питер, только потому что тут они сами на тебя кидаются, это не так. И, наверное, знаешь... Здесь есть очень много тонких моментов, которые ты не видишь. Для тебя это кажется, что вот Шамшурин, у него талант, у него что-то еще, у него что-то еще. Ребят, это очень много отработанных нюансов, которые доведены до автоматизма. Вот, кстати, вон она пошла обратно. Все, вырубай денщик.